и всем другие и всем привет дорогие друзья боже как я соскутился поэтому с вами как обычно Виталий Волк, вы на канале личный дневник и сегодня мы будем делать самый классный влог, я расскажу самую душевную так сказать историю немножечко будет такой разговорчивый немножечко такое рассказывать что-то как и блин заберите, там не знаю свой бутик чайок делайте там не знаю, печеньки вот ну Всем приятного, желаю аппетита, не перематывайте, пожалуйста, смотрите до конца, и мы начинаем. Так, друзья, я даже не знаю, с чего начать, ну, наверное, так как скоро Новый год, с чем я заранее уже вас поздравляю, вот, так сказать, тупающим, так сказать, ну, обычно, за сколько сегодня у нас получается, 20 какое то 25-е число, если вдруг вы смотрите там Новый год, либо же 21-го года, будущего вот э, то я поздравляю вас с этим не знаю как вас наступило шо вы ментача или она хавался ли я набухался что я делал я не знаю поэтому уже увидимся уже посмотрим что дальше будет поэтому всем э, при дотике увидимся ну, рассказать что и как я э, сделал а сегодня мы э, расскажу ту историю которая так сказать э, которая решился очень давно даже не то, что очень давно, то, что я решил сделать, э, блин, как же вам объяснить, сейчас вам объясню пару минут, беру слова, потому что это, блин, сложно объяснить. Все началось с того, что у нас И у меня есть такая традиция Я обычно на прошлый Новый год покупал себе мышку Новогоднюю, кто помнит есть Здесь в уголку Будет подсказочка, вы можете Перейти посмотреть Я тогда покупал игровую мышь, я думал, что я себе За год соберу ПК игровое, но В итоге все немного стало хуже Вот И как объяснить-то ну, Немножечко по планам все не пошло не так Вот И очень сильно был сложный год, и куча всего было, куча проблем было, куча всяких гемора было, даже так сказать, потому что, ну я так скажу, что это был очень сложный год, не скажу, что я жалею об этом, но да, есть как э, и плохие последствия, такие позитивные последствия, вот. ну и сейчас я вам расскажу коротко э, о том, что же я хочу этим донести. Как вы помните, прошлый Новый год я себе покупал игровую мышь и сделал себе, так сказать, зародил себе новую традицию, что каждый Новый год я себе буду дарить подарок на Новый год. Ну, сам себе, ну, типа, чтобы, не знаю, просто по приколу, мне нравится самому себе делать какой-то, на какой-то праздник подарки, вот. И, как я ранее заявлял, я делал подарки, и на этот Новый год тоже не... Как объяснить, -то? этот новый год тоже получается не в пролете, скажем так. И я себе купил новые наушнички. Это вот такие вот. И да, друзья, как вы могли заметить, это AirPods Pro. Это Airpods Pro этого года, 2020 -го. и сейчас я по-быстрому расскажу свое мнение о том, как я через неделю, ну, в течение недели пользовался, и расскажу свою точку, свою даже мысль о том, стоит ли их покупать или нет, это, так сказать, назову плюсы и минусы после недельного ношения в ну, наушниках Airpods. Так, начнем с первого, это шумоподавление самый главный такой плюс, который просто вообще взрывает, который полностью все минусы перекрывает, и э, он не сильно хороший плюс. Я скажу так, что в течение недели, как я носил, шумоподавление есть, согласен если ехать, например, в маршрутке, например, если нету этого подземного транспорта, если нету такого эха, то да, это классно, оно перекрывает все звуки, оно заглушивает звуки, Маршрутки ты не слышишь, что тебя к, к чему трендит, ты не будешь слышать, я а мол, тебе попередать за проезд, либо еще что-то такого рода, вот, но и при этом же есть и минус. Минус заключается в том, что если ты будешь кататься в метро, это самый первый минус, это то, что ты... Э, во-первых, будешь. Оно, ну, ты будешь слышать шум. В любом случае, рано или поздно, как бы это ни крутил, шум будет в любом случае. Как бы ты ни хотел этого всего, оно будет. И да, э, шум. Ну, он не полностью перекрывает шум Сразу, всех, кто, все, кто думает, что AirPods Pro перекрывают шум Я вам сразу хочу сказать, что нет Оно полностью не перекрывает шум Вы будете все равно слышать шум Как бы вам бы не хотелось Хотите, чтобы полностью было шумоподавление Шумоизоляция полностью была То вам нужно покупать Либо же такие вот наушники, которые Ну, грубо говоря, AirPods Max, например Вот такого типажа вам нужно покупать наушники Вот И да Airpods Max я помню, смотрел и, честно говоря, блин, за что платить там деньги, честно говоря. Реально, я к... до Airpods Pro я носил маршалы. Все помнят, все помнят, как я их поломал, все помнят, что я их сдавал, все помнят, как они это самое. И они на этот вот опять поломались, как ни странно. Блин, они меня уже, честно говоря, выписили, потому что проблема одна и та же самая случалась каждый, чуть ли не каждый год. Итак, сейчас я расскажу о наушниках Airpods Max. Ну есть какие какие аналоги какие что я могу посоветовать от себя вот если вы будете выбирать airpods pro или, или какие-то airpods старые да я просто объясню так airpods max за что платить во первых ты платишь за бренд во вторых ты переплачиваешь за то что да там красивая но дизайн у них красивый единственное единственное что мне у них понравилось это то что у них получается примагниченные идут амброшюры то есть вы можете с любых наушников ну Air... Ну, Apple, понятное дело, если у вас, например, вы такой мажор, что 3 можете себе позволить купить несколько пар наушников AirPods Max, то да, вы можете спокойно взять, например, э, у вас есть, например, серые, либо же зеленые, вот. Ну, видно, вы можете серых взять брошюры и надеть на зеленый. Тем же самым вы можете кастомизировать свой, свои наушники, Да, это плюс. Единственное, что плюс, ты, да, ты можешь остасть, спокойно, нету что толпаться. Тебе надо раскручивать это все, пока попадешь. Вот это. А где это, блин? Где то зашелка? А где это разъем? Да дядя колотит, да, чтобы его добро было. Ну, короче, да, в таком плане Apple лидирует это все. Это покрывает э, все. Но, но, почему же я говорю, что есть куча конкурентов? Ну, во-первых, возьмем же те же самые, например, маршалы, которые я носил. Я просто еще раз повторюсь, я рассказываю, сравнивая с тем, что, что я носил. Маршалы. Э, во-первых, у них Bluetooth. Э, Bluetooth, Во-вторых, у них есть провод. В Apple тоже есть провод. И не знаю, насколько он есть, я не смотрел комплектацию. Если вам интересно, можете сами посмотреть его. Э, да. В маршалах есть провод, есть это самое, у них дизайн их намного лучше, ну у той, те, кто любит такие э, оттенки типа черный, такое ну, мажорские такие, чтобы э, выглядеть солидно, у них есть, э, в маршалах провод идет э, типа позолоченный, поняли, типа на, покрытый позолоченной краской, ну я не сказал, что позолоты, мне кажется, что это просто такая краска, это, типа золото и да, они получаются как э, там идет, получается, 3,5 мм миллиметра разъема то есть получается чтобы слушать например на восьмом айфоне вам нужно покупать переходник переходник я не знаю сколько стоит не, не видел во первых переходник он очень долго ну, дебильный реально скажу просто реально тупо дебильный кто создавать переходники я не знаю зачем чем apple думал зачем это все было это официальный еще раз повторюсь это официально от apple переходник Переходник у них говно полным, потому что я носил, у меня, получается, в наушниках сломались, опять сломались наушники. Видео посмотрели, как у меня в прошлом году поломались наушники, вы тоже сможете кликнуть по подсказочке. Вот, я оставлю обязательно. Также вы сможете, ну, заценить его. Да, поэтому... Хочу сказать, что... Они в этот год, в этом году поломались. И у меня немножко пригорело. И я не знаю, что сказать на это мнение. На это мнение я могу только одно сказать. Что наушники, они очень сильно... У них одна проблема. У них вечно ломается блюдуз. Вечно. То есть в маршалах вечно такая проблема. Я не знаю, что это за бред. Но второй год у меня поломался это самое. Поломался Потом я пошел чинить. У меня уже гарантия стекла. не говорят... Извините, мы вам не можем починить, потому что это не гарантийный случай, у вас нету гарантии, поэтому пошли вы нахрен, примерно как-то так оно звучало, я немножечко охренел, потому что, мол, типа, э, если поменять по гарантии, то они спокойно поменяют, если менять без гарантии, то все, пошли вы нахрен, мягко говоря, извините за выражение, но оно так и есть. Знаете почему я узнал, что это сам? Потому что они спрашивали, на гарантии ли я сдал. Они сказали, что сдаешь на это самое, мы типа посмотрим, типа посмотрим, типа диагностику сделают. Короче, сказали, что 150 гривен ты платишь, но ты мы проведем диагностику, и если будет ответ нет, то ты нам отдаешь деньги. Вот так это звучало. Ну, что же вы думаете? Я понятное дело, ну, мне 150 гривен, честно, мне реально жалко. Мне... И на тот момент я хотел, чтобы их починили. Просто, чтобы их починили. Просто, чтобы, блин, на ней работали. Потому что э, я на тот момент слу слушал от провода. И, честно говоря, провод очень сильно барахлил. Э, с переходником. Переходник очень сильно барахлит. Потому что, когда ты носишь в кармане, оно, получается, перетирается. Плюс э, там немножечко э, наушники, получается. Тоже мне так, ну, всякие шпильки, что идут на это самое. Не важно. Суть неважно. Там есть дефекты, которые влияли на провод Мне пришлось запихивать карман Оно, получается, перегиналось и Оно перетиралось. Да, оно сейчас на данный момент работает спокойно То есть переходник спокойно работает Все супер, все идеально То есть если я возьму какие-то э, сраные там За Алиэкспресс, за например, закажу какие-то наушники за 20 гривен вот Либо 50 гривен, неважно вот, э, С джеком, то оно будет работать спокойно Я смогу на этот телефон подключить себе Вот, смотрите, вот сюда могу подключить у меня есть специальный разъем, который на это все дается. Ну, то есть, нет, то не проблема будет. Э, проблема в том, что... Э, потом оказалось, что я пришел к ним, мне такие говорят, ну, у вас сломана материнская плата. Они спрашивают, типа, у вас на гарантии? Я говорю, нет, потому что у меня на тот момент закончилась гарантия, где-то уже месяц-два прошло уже. И они такие говорят, ну, не, если не по гарантии, то мы не можем вам ни хера поменять. То есть, все. То есть, если не по гарантии, пошел ты в сраку. Если по гарантии, пожалуйста, welcome Бесплатно мы тебе сделаем Я говорю, так блин, пацаны, ну, уважаемые Может мы давайте как-то договоримся Может давайте я вам заплачу за эту материнку И оказалось, что полетела материнка Не знаю почему, я постоянно на дождь слушал И никогда такого не было Ну, прошлый год я слушал на дождь У меня в витус навернулся Ну, морозы, дожди, это всего Ну, понятное дело Второй год я тоже слушал на дожди, морозы Всякое такое, тоже, блин Навернулись, только они навернулись раньше, до мороза, поэтому вода в основном была причина. Навернулась плата, материнка, навернулась, я говорю, пацаны, ну, блин, давайте как-то договоримся, давайте я вам дам эти деньги, так сказать, дам 500 гривен, не знаю, ну, сколько скажите, сколько я дам, ну, блин, пожалуйста, ну, блин, поцените. Они говорят, ну, мол, типа нет. Мы вам не починим, потому что у вас нету гарантии, понимаете? У вас нету гарантии, мы не можем это сделать. Если бы у вас была гарантия, мы бы это сделали бесплатно. То есть я такой сижу, думаю, где моя логика, куда она ушла, типа, что случилось, почему, как-то, как это понимать? Типа по гарантии они бесплатно тебе поменяют, а без гарантии, то есть не гарантия, ну грубо говоря, гарантия сгорела. и получается все, мастечка, не гуляй, даже за деньги мы тебе ничего не поменяем. Но я так понял, что они, скорее всего, по заказ делают эту материнку заказывают, эти детали, это все Но не суть важно. Вот, и мне тогда очень сильно пригорело Я носил наушники, получается, машаловские вот эти Большие такие вот, большими брошюрами Я носил их, носил, месяц, второй, третий, четвертый, пятый Вначале, поначалу одним типа, все окей было Никаких претензий не было, все супер игралось, все зашибись но уже ближе к зиме началось самое хужее. Это они мне тупо начали давить. Амбрюшуры тупо начали мне давить на ухо. Я тут домой приходил. Э, это уже похолодало. Я начал одевать шапку. Вот. Ну, чтобы мозги себе не отморозить. Ну, понятное дело. Ну, блин, они мне еще нужны немного. Вот. Чтобы мозги не отморозить, я одевал э, шапку. Шапку. Ну, все, ну не важно. Типа, маска, шапка. Чтобы это все было по красоте. Вот. И я надевал, получается, на шапку наушники вот эти. Они вначале типа не чувствовались. Потом, я как только начал приходить домой, я чувствую началось, началось самое страшное. Началось то, что у меня тупо наушники начали тупо э, один одна сторона, одна сторона сильнее давить, чем вторая сторона. Вторая сторона типа более-менее давит. То есть, грубо говоря, левое ухо меня очень сильно давило, э, правое ухо... Нет, да? Э, да, в зависимости от того как провод поставить будет. правое ухо типа не особо но ну, у меня была такая датка что меня просто провод тянул и она надавливала но нет я начал регулировать высоту туда-сюда типа думаю шук-шук думаешь а занялся бабахой все будет зашибись все, все четенько будет не Вы что думаете конечно <пух> <пух> чтобы сомневался ничего такого не было понятное дело потому что э -э как я ранее говорил они начали жутко давить. И это самая главная проблема. Было и самый главный нюанс, который меня заставил э, задуматься. Заставил бы искать себе наушники. Что-то думать, что-то за это самое. Я уже до года хотел себе Airpods купить. Просто, просто. Не, не говорю прошки, не прошки. Просто хотел себе купить Airpods. Ы. Просто я хотел себе беспроводные зарядки. Ну, беспроводные, фу, Беспроводные наушники, вот. Перед тем, как э, маршалы носить, я купил себе тивейский, ну, китайский, заказал в Китае, Потом вернул деньги, понятное дело. Э, получили, грубо говоря, бесплатно. Э, носил где-то месяц-два. Они начали барахлить, блютуз начал барахлить. Ну, понятно, ну, Китай, ну, что за, за 100 гривен, Вася, а что ты хочешь, блин? Это, по вашему курсу, это где-то примерно 50-100 рублей максимум, максимум. Ну, блин, мне так кажется, еще больше будет. Вот, э, блин поносил, поносил, они еще барахлить, зарядка не заряжает, я такой психанул их, и давай, такой, пух, опол, оно бахнуло, обхвал, отлетело. Одноушненько, получается, ух, одно, птью, отлетело, потом я такой беру, да, чтоб тебе доброе было, беру такую, вот, получается, замахиваюсь, беру кейс вот этот, и так, птищ, пол его, оно полностью упало, птищ, отлетела крышечка туда, пью. А прикол в том, что, знаете, китайская, чем особенность, они не заряжаются, если их сильно не закрыть. То есть, если крышки не будет, то все, они заряжаться не будут. Ни манит, ничего, этого не будет работать. Вот, и теперь мы плавно переходим к второму, так сказать, к второму минусу. Я так же самое сейчас вам объясню, как отличить копию аирпоссов от оригинала. Они, если что... Э, реплики и копии Они один в один Вы тупо визуально их не различите Если вы их не будете видеть если Я просто скажу единственный параметр Который тупо всех кидал Отбивает Просто все кидалы, все мошенники Все, кто продает паленку Либо же вы будете за не поленку Они будут притворяться той очками Мол, типа они не знают, где это смотреть И они будут сбрасывать трубку Они тупо будут отмораживаться Потому что они понимают, что ну, Типа, Васечка, ты не лох, блин а если он в этом понимает, значит все, мы его не разведем. То есть лавочка закрылась. И поэтому мы переходим к второму. Итак, второй плюс наушников Apple AirPods Pro. Итак, второе, это то, что они очень компактные. Во-первых, э -э, насколько вы знаете, э -э, AirPods э -э, 19 год, 20 год, они, ну, не особо отличаются. Отличаются от то, что вот такие вот... Э -э, Кейс изменили, дизайнер изменили, ну, это всего. Э, плюс, это то, что сейчас я вам покажу. Во-первых, если мы э, берем, опа, видите, как красиво оно смотрится. Сейчас оно запиликает. Сейчас, э, один наушник. Все, я надел наушники, посмотрите, пожалуйста. Ну, оно нету к чему подключаться. У меня, получается, включен прозрачность, я сейчас вас слушаю, вот. У меня включена прозрачность, вот. О! Все, они подрубились, вот я вас слышу, себя слышу. Все, зашибись, все супер. Э, Во-первых, ножка. Видите, какая ножка? То есть, э, ножка очень маленькая, чтобы понимали. Раньше, в 19 -го года, ножки немножко длиннее. И, в чем минус, главный минус, это, в 19 -го года против 20 это то, что у них большая ножка. Если вы будете носить шарф, либо же еще что-либо, вы просто будете зацепливать шарф, либо маску, неважно что. Вы просто будете зацепливать, и вас будет ножка от, ну, за ухо тянуть, и этим будут выпадать наушники. Вот. Это минус того, что, типа, ну, Минус Airpods, ну, Airpods 2019 года. Плюс еще один, который есть, это то, что у них... Э, Плюс 19 -го года Смотрите, переходим на третий минус Так сказать, на второй минус И я вам объясню почему а, Второй минус это то, что э, В AirPods Pro э, Как правильно объяснить У них есть амблюшуры Насколько вы все знаете, амбрюшуры, они идут под разные ухо, они не всем подходят. То есть, они у них не универсальные, то есть, вы их не сможете, как AirPods 19 -го года, просто взяли, на деле и все, забыли. У вас есть три размерные сетки, S, -ка, M, -ка, L. -ка. То есть, чтобы вам определиться, который вам нужен размер, у вас, э, есть, э, у вас есть амбрюшуры разных размеров. Вы если попробуете все три амбрюшуры и вам будут давить, либо же что-либо, то значит, что вам не подходят эти наушники и да. И я перехожу сейчас на второй минус, как ни странно, сразу же второй минус, который я шутил и который меня сейчас очень сильно раздражает, очень сильно, потому что сейчас на данный момент э, я же сижу, я не знаю что делать, О, наушники очень жалко продавать, я не хочу их продавать, но этот минус начинает меня уже немножко задуматься и я думаю, переходит ли на AirPods 19 -го года или нет. И второй минус, это то, что наушники амбушюры. У 19 -го года, сколько вы знаете, вы просто запихнули в ухо, и все, у вас получается все супер, вы держите на ухе, и все, и все супер. Эээ, так же самое в... с амбушюрами AirPods Pro. Если вы одеваете в ухо, ну, в моем случае, я когда одеваю наушники, я одеваю шапку. То есть я шапку натягиваю на ухо, плюс я паф натягиваю на ухо, чтобы маска была, более, Вот оно где-то, получается, где-то сюда примерно перекрывает. И оно начинается, самое веселое. Я начинаю тупо понимать, что меня э, тоже давят, опять же, наушники, опять начинают, долбаные наушники, опять начинают, зараза, мне давить. Правое ухо, оно супер, все супер, чуть-чуть буквально давит. Э, мне даже не так правое ухо очень сильно давит она прям вплотную сидит в ухе я прям чувствую как оно мне сейчас тупо все внутренности уха просто разломит я понимаю что все это трындец левый наушник самый интересный левый наушник ты же одел такой думаешь я чуть -чуть колоти сейчас оденешь ты будешь все супер но левый наушник оказывается у меня что-то э -э по чувствуешь я просто одет, я чувствую, буквально отъезжаю немного, если их неправильно одеть, если их, их не треуглировать, то начинается веселое. Веселое то, что ты начинаешь чувствовать, что у тебя, во-первых, у тебя есть такое ощущение, что у тебя сейчас вот-вот выпадет э, наушник, сейчас буквально пару секунд и все, упал. Но нет, это самое прикольное, что это просто чувство, и это обманное, ну чувство обмана, потому что ты чувствуешь, что сейчас оно выпадет, но по факту ты знаешь, что у тебя есть шапка, и оно не выпадет. То есть, э, ну, блин, обман, я не знаю, ложное чувство. Вот так можно назвать точно. И поэтому, вот вторая минус. Минус в том, что но у амброшюры Pro они универсальные, их нужно подбирать по-разному, S, -ку, M, -ку, L, -ку. если ничего не подошло, пробуйте размер 1, например, левого уха, например, S, второе ухо уха M, либо же наоборот, S, -ку, L, -ку. ну и так получается чередуете и подбираете самый лучшее. если с этих трех ничего не подобралось, то все, я не знаю, что сказать, Это в этом случае, либо же у вас форма уха, потому что, насколько знаете, у каждого человека разная форма уха. Вот, форма уха, получается, он, она идет разная, поэтому, если не подошло, то извиняйте, так сказать. Вот. И это второй минус поэтому, поэтому перейдем на плюс Который все перекрывает полностью Еще один плюс Я в шумоподавлении сейчас дальше его до Второй плюс, или третий а, Это то, что В AirPods Pro и AirPods 2019 года Есть Ну, против AirPods 2019 года Есть шумоподавление AirPods Pro Запомните, если вы удиваете AirPods Pro Вы врубаете а, Во-первых я -то даже так скажу так, я нашел лайка, который мне тупо перекрывает все боль. Оно немножечко, да, раздражает. Но то, что я сейчас слушаю, так как я его слушаю, так как мне нашёл подавление, оно понятно, как я слушаю, вообще нихера не слышу, так сказать, мягко говоря. Извините, Ну. но... Реально, я буду говорить от себя тупо то, что... Я чувствую то, что я как я могу это все описать? Во-первых, э, шумоподавление. Очень классная нужная вещь, потому что в 2019 году арбосах нет шумоподавления. Вы одеваете обычные наушники. Они, во-первых, идут без амбрюшюр. Во-первых, насколько вы знаете, э, там нету амбрюшюр, там просто пластмасска. Здесь будет давить пластмасска в этом минусе вот эта. Вот эта штука начинает давить. Но вот эти амброшюры, эти крапельки, они э, э, так как они вакуумные, вы, за, э, вы получается, начинаете, во-первых, когда вдеваете, вы уже э, немножечко перекрываете шум. Просто стандартно. Просто надели их, уже все, уже плюс-минус 10% вы, просто, э, шума вы уже не слышите. То есть, вы уже слышите не так интенсивно, как обычно. Как обычно, хвост принимает. Но! Но в чем же плюс? Э, плюс в том, что есть эффект прозрачности. То есть, что это значит? Это значит то, что когда вы надели наушники, если вы хотите просто услышать там станцию просто слушать как обычным ухом просто как, как я сейчас слушаю то вы просто нажимаете эффект прозрачности и вы получается слышите полностью все скажу это суперски это просто классный эффект потому что во первых в них удобно говорить с кем-то просто слушать метро ехать там остановку чтобы не пропустить такой что мне, что если хочешь загорать на остановочке то ты вырубаешь эффект прозрачности кричишь на остановочке ты слышишь как ты кричишь вот так вот. и это тоже очень классно и ну, реально тебе не нужно вечно вытягивать нужник затягивать нужник вытягивать нужник затягивать нужник это очень меньше тебе будет разрать. то есть у тебя наушники находятся в ушах ты себе включил уровень, уровень эффект прозрачности и делаешь все, что тебе нужно. Не нужно тебе эффект прозрачности. Сделай все, что тебе нужно. Хочешь просто от всех, э, так сказать, уйти в себя. Ничего не слышать, никаких шумов, ничего. Там, например, хаваешь, хочешь, блин, посмотреть YouTube, а тебе, допустим, э, батя смотрит, э, например... Э, ну, возьмем пример, что батя смотрит э, какой-то... Телевизор смотрит и очень громко слушает. Ты надеваешь AirPods Pro, надеваешь такие, такие моднявенькие, берешь, нажимаешь умоподавление, бац, и все. И начинается красота. Ты ничего не слышишь, ты не слышишь, как тебя обращаются. Ну, то есть чуть-чуть буквально слышишь, где-то процентов максимум 10. Э, это то, что я говорю, что оно пере перекрывает где-то на процентов 90 максимум. Максимум, оно на 100% не будет перекрывать. Ты будешь слышать, что тебе говорят, если, в, в том случае, если ты выключишь, э, получается, наушники. Ты все равно будешь слышать, этот мини... минимально, но будешь слышать. Вот. И так же самое с шумоподавлением, тоже ты включаешь, ты тоже шум шумоподавление убираешь на 90%. То есть шум... Как я и говорил, шумоподавление убирается на 90%. 10% вы дальше будете слышать. Но дальше переходим к тому плюсу, который у меня сейчас начался, который тот лайфхак, который меня сейчас работает и который я сейчас использую. Итак... Лайфхак, главный лайфхак. Что делать, если шумоподавление тебе надоедает, ты все слышишь. И как это прекратить. Как это сделать так, что ты включаешь громкость, например, на 70% ну, ну, где-то на 50% громкости, все, ты не слышишь никого, потому что у тебя музыка просто тупо Так настолько столько что ты не слышишь никого. Полностью ты на процентов вырубаешь шумоподавление. Этот личный мой лайфхак, который я придумал. Смотрим. Так, во-первых. Возьмем, например, телефон. Возьму свой телефон. Во-первых, если у вас iPhone, это по любому iPhone, потому что с андроидом не функционирует. Мы заходим. Например, мы, у нас есть приложение Заходим, например, в э приложение Ну, в моем случае это Player Nota То есть, если вам интересно, если вы хотите скачивать Музыку, YouTube Везде, где хотите скачать музыку Вот есть Player Nota, пожалуйста, это все скачано Вот видео, один ее скачал Пожалуйста, все, все, вся музыка Которая есть, там и SVK скачалось YouTube, то есть, все, музыку можно скачать Спокойно, без проблем Так, начнем Заходим, и получаем. Минус в том, что есть реклама, э -э, этом, в этом приложении дохренища реклама, и это немножко раздражает. Но ну, если отключить интернет, само собой, ее мм, практически не будет, давайте я сейчас на, этот, на данный момент так и сделаю, давайте я сейчас сяду, чтобы уже не, не метешиться. так, я съел, я надеюсь у меня нормально нет, nada, честно говоря, не знаю, myself. буду думать, что да, хотя по факту потому что нет, давайте я вот так поставлю, о, шикарно, смотрите, мы, получается, перешли в э, ту же самую плеер ноту, вот, э, и есть у нас, э, выбираем музычку, которая нам нужно. и смотрите, сейчас я буду показывать, что делаю. Лохак номер один. Мы заходим в коллазер выбираем акустическую э, настройку. Во-первых, вы поднимаете басы, вы поднимаете низкие частоты, вы поднимаете, выпускаете верхние частоты, ну, короче, вы сами разберетесь, здесь. вы посмотрите, раздрать если вы вы сами поймете что здесь и то есть вы можете любой выбрать больше низких больше меньше низких акустическое то есть вы поднимаете низкие часы, пускаете высокие танцевальные дипхаус электроны то есть грубо говоря э, лайфхак заключается в том что вы просто врубаете подрубаете эквалайзер и все подрубаете мусло, и вы получается усиливается, с помощью ковадзера усиливается музычка, то есть улучшается эффект, и вы получается получаете эффект. Не знаю, как объяснить, просто вы получается изолируетесь, вы на 50%, если вы любите, то все, вы не будете, никого не будете слышать, вы музычку офигенно будете слышать, метро будете слышать чуть-чуть буквально на 50%. 3, 4, 5 максимум. То есть будете слышать, но вы не будете передавать никакому зачем, потому что ну, оно деле еле будет слышно. Вы даже не будете слышать то, что. Э... Говорит диктор. И еще что я хотел сказать: единственный, еще один плюс это наушников. Это поехали дальше. Четвертый плюс, минусов практически уже нету. Итак, четвертый плюс. Мы берем наушнички. Давайте я сейчас э, одену на себя э, камеру, и вы будете видеть то, что я делаю от первого лица. Давайте так сделать, потому что, ну блин, зачем? Ну вот, я надеюсь, меня очень хорошо видно. Ну, вот мы берем, получается, вот это. Нажимаем сюда. О, вот так вот видно. Да? Да, сейчас я попробую опустить. Вот так вот, надеюсь, вот так вот опущу. Вот, смотрите, О, отлично. Э, мы смотрим, получается... Я подключаю наушники, блин, я точно, я забыл, что я хотел сделать. <с> давайте мы пока что подключим наушнички, давайте сейчас перейдем к Bluetooth. Я вам сразу показывал, как определить, что ваши наушники не копия, что это оригинал. Вы визуально не поймете, то есть кейсы они будут совпадать, тоже так же самое и вот это, то есть вот это тоже будет совпадать, вы будете видеть все, ну, так же самое какие я. То есть надеваем наушнички. То есть перед покупкой обязательно поделайте такую функцию потому что это самая классная проверка на это самое скрыть вам скажу самая классная проверка на копию смотрим подключаемся открываем кейс Ну, она сейчас подключится все подключилось. пофиг на зарядку смотрим заходим мы. вот видите надеюсь все видно очень сильно надеюсь так, мы заходим, получается, в инфу. Вот. Не, не туда. А, извините, не туда. А, кстати, вы, если покупать, вы еще можете проверить наше уподобление, потому что... Э -э сейчас полностью шумоподавление стоит, и я себя практически ничего не слышу. То есть, как я и говорил, я правым ухом себя слышу. То есть, вот, пожалуйста, вот я поправил уже ухо, то есть, все, я получается вообще практически не слышу. Это полностью шумоподавление. Если я врубаю, выключить, то все, я слышу, вообще просто жесть. Я себя, ну, я слышу свои басы, я себя слышу где-то на процентов, где-то не знаю, даже. Да, я слышу, получается, как кейс бьется, то есть я могу послышать, как я говорю, но прикол в том, что я слышу свой басистый голос, то, что я говорю в себе, то есть я не слышу то, что оно дает на выдавление, то есть это, если выключено, я это слышу где-то просто пространство, я слышу где-то на процентов 25-50, ну, даже 45 будет, Только если я сейчас врублю музычку, вот смотрите, эм, давайте мы врубим музычку, вот эту, например, вот сюда вот, я подробную звук, все, практически на максимум я себя не слышу то есть понимаете вообще не слышу то есть вот видите я не слышу себя тупо тупо тихо то есть я подрубил это на здесь на вот почти на максимум все я не слышу них как я и говорил, я не знаю, орал или не орал И тупо себя не слышу, потому что я в музычку врубил почти на 60% У меня эквалазер, вот стоит акустическая все, я себя тупо не слышу У меня пространство шум Плюс, вот смотрите Нажимайте сюда Во-первых, у вас должна быть э, такие, такая иконка Если у вас нету такой иконки Просто какие-то наушнички Какие-то непонятные э, 2019 года форму напоминают То все, знаете, это реплика То есть вы нажимаете сюда Здесь должно быть э, управление шумом вы должны управлять шумом. То есть вы можете, имеете возможность управлять шумом. Также вы умеете пространственным звучанием управлять. Также есть такой прикол пространственное звучание. Что это значит? Это значит, что если у вас, допустим, есть, грубо говоря... Давайте я вернусь назад. Кстати, я вам сейчас покажу, как будут наушники слышаться. Я сейчас попробую их... Сейчас я сниму немножечко камеру я снял камеру, я хочу попробовать врубить не, надо одеть один наушник блин, я не могу так сделать но если вы, получается, слушаете э, какое-то, что-то слушаете м -м, вас наушники очень сильно будут пищать потому что они очень мощные, очень мощные я сейчас попробую это доказать вот, достали один, смотрите я достаю, ставлю достаю наушник ставлю наушник Достаю наушник, ставлю назад в наушник. Видите? Вот так должны оригиналы работать. Плюс здесь кнопочка сенсорная, которая отвечает за эм, за приключения. Нажимаем один раз пауза воспреведения. Нажимаем два раза переход. Сейчас подождите. Раз два, раз два. Переключилась. Раз два три. Назад. Раз два. Переключилась. Раз, два, три. Назад переключилось. Поняли? То есть, э, одно нажатие включение-выключение. Два нажатия это переключить э, вперед. Три нажатия вернуться назад. То есть, вернуть назад э, в том утро. Э, то есть, что вы понимали, есть эти Airpods, e э, официальные, Они в магазине стоят где-то примерно 8000 ривен. Условно. Ну, возьмем, например, цитрус Он у них да, будет 8000 ривен. Э, условно стоит в на срок вы можете взять спокойно за 4000. Вы можете найти. Я себе так и сделал. Я себе купил срок на гарантии. Полностью все документы есть. К сожалению, они не с собой. Они у меня в другой комнате. Но э, есть они у меня они полностью, гарантия до сих пор активна, гарантия действует аж до следующего года, до лета, и э, они были куплены в магазине Alu, то есть, чтобы вы понимали, они были куплены у официального дилера, так сказать, э, ну, плюс, если они куплены с магазина, уже пропадает, во-первых, э, ощущение того, что тебя, так сказать, наипуть вот э, у Тебя пропадает э, ощущение, что тебя разведут, потому что если покупали, если, есть если, есть если чек, есть есть гарантийные а, э, Самое главное, если вы покупаете человека и видите, что пишется в магазине, на вас должно быть э, Человек должен скинуть доказательство, что, мол, типа, вот, пожалуйста, чек, вот гарантия Если человек говорит, что чек нема, я потерял, мол, типа, косы там собака погрызла Все, вы можете тупо, ну... Единственный вариант, как я говорил, просто говорите, хорошо, без проблем, скиньте, пожалуйста, версию прошивки. Если человек начинается межутится, так сказать, морозиться... Просто говорить, а где оно находится, я не понимаю, где это а где оно находится, оно, а как это оно, блин, а, а, а, расскажите, пожалуйста, как, то все, вы можете спокойно, ну, вы можете объяснить, да, вы можете, и как хотите, то есть вы можете человеку объяснить, есть, есть такие, могут такие попасться случаи, что могут, реально человек может не понимать. В моем случае это было, что человек тупо, я начал объяснять, и человек просто тупо бросил трубку, просто понимать, я спросил, за в подшипки, все, человек тупо бросил трубку, сказал. Ну, то есть, он понял, что все, типа, не надо, ну, не лохи, не поним, э, он понял, что, блин, развести не получится, если человек знает версию прошивки, какая она там, если он ее запрашивает, на всё, но, запомните, вам, ну, всегда, всегда, когда покупаете AirPods Pro, Простите версию прошивки. Они обязаны вам скинуть. Если они начинают морозиться, то вы уже можете заподозривать, Потому что если они начинают морозиться, то все. Либо это э, реплика может быть это 100%. Если они морозится, то все. Реп, реп, реплика. Если человек вдруг вам скинул и там написано 1А. То все. Это Китай. Это реплика. Это все. Вы можете сказать ясно, понятно. До побачення. Так сказать. До свидания. Все, то есть вы грубо говоря понимаете что если один то это же копия если копия, ну блин за 4000 васечка ты что дурное блин я за 4000 могу взять другого человека гарантией из магазина так сказать еще страховаться. ну то есть грубо говоря страховаться до 4000 спокойно четыре тысячи можно взять есть, есть возможность можете за четыре с половиной за пять тысяч спокойно вот. то есть грубо говоря до 6000 вы можете с рук спокойно брать от 5 до 6 вы можете даже в принципе не сомневаться потому что я сомневаюсь э, ну, ну в любом случае спрашивайте версию прошивки это обязательно где сколько бы они ни стоили обязательно просите версию прошивки это самое главное условие, самое главное если вы его будете поддерживать вы никогда не разведет ну не попадетесь на мошенников на разводил никак ну с вас просто вы не будете лохом так сказать я скажу как есть то есть мошенники будут, будут понимать что вы не лох все ну, типа, они не смогут вам лавши навешать какой-то. Потому что, если спрашивается весе прошивки, то он понимает, блин, если у меня Китай, ну, и он спрашивает версию прошейки, то, блин, ну все, значит, все. Если я сейчас ему скину, он скажет, блин, это даже Китай. И все, то есть он, грубо говоря, потеряет человека. Поэтому, как я ранее говорил, пер первое, просите весь прошивки, второе, просите документы. Чтобы было с коробкой, с коробкой родной, с полностью весь комплект был. Вот мне повезло, я нашел за 4000 полностью весь комплекс гарантии есть, магазина, то есть купленные они были. Они были оригинальные, то есть не было никаких проблем. До сих пор ношу, я очень рад. Вот, и теперь дальше переходим. И теперь главный вопрос, стоит ли покупать AirPods Pro или 2019 года? В чем их разница? Почему? Зачем? Стоит ли их покупать? Что купить? AirPods 2019 или AirPods Pro? Итак, начинаю объяснять. Во-первых, вы смотрите по себе. Смотрите, как делал я. Я, во-первых, купил какие-то китайские наушники, грубо говоря, реплику на AirBoss Pro. То есть я TVS взял. Я взял с Китая за 100 гривен, но там доставка бесплатная была, неважно. Мне пришла доставка, я забрал, их послушал. Я понял, все, они хорошо наушники, в ушах сидят, они даже ну, не выёживаются, так сказать, не выпадают, ничего. И я тогда брал реплику на 15 лет, кстати, если что. Я, кстати, на этом попробовал. И, получается, они нормально сидели, все супер, слышались хорошо. Мне, кстати, повезло, что тогда -да, реально китайские китайские наушники, которые купил за гривен, они реально, они тупо они лучше играли, чем appleские, То есть, чем, ну, чем э, официальные. То есть Реально. Э, я тем был удивлен, это то, что в Китае, это то, что у них качество звука намного лучше, ну, как намного, на них качество звука лучше, чем в оригиналах. Я не знаю почему, но я как начал копию слушать, я тупо реально тупо слушаешь, блин, офигеваешь Мне так тогда повезло, я такой сижу, думаю, блин, вот это Во-первых, я на халяву взял. Я те 10 гривен назад вернул. Я больше так не делал, потому что, блин. Был такой прикол, вот, и я не дальше говорить. Не важно, судя. Я все равно раздолбал, ничего страшного. Они все-таки я был прав, что я вернул тени, потому что они через месяц начали барахлить и все. А, вот, они давали там, тот магазин давал месяц на ношение, так сказать. Поэтому, да, они очень классный звук Был очень все супер И да, как Отходим от темы Чтобы покупать наушники Airpods Pro Перед тем, как покупать любые Apple наушники, Вы просто берете китайские версии Удеваете на уши и слушайте себе Там, Классно, классно Вы даже можете взять самые долбанутые Наушники, реплику Airpods Pro Послушать, грубо говоря ну, Не знаю, ну в принципе Да, советую всем Нужно ли покупать, да? Э -э -э лучше их покупать или 19-го года? Э -э ну, здесь э -э я скажу одно, то, что у каждого человека по-разному воспринимает э шум от этого всего. Поэтому э -э здесь такой спорный вопрос, но в, -э в моем случае да. В моем случае, я не пожалею, что я купил AirPods Pro. У меня есть три в комплекте три размерных сетки. Я в любом случае могу поощущать, так дальше я могу поменять, кастомизировать разные размеры. Это тоже прикольно. Как в AirPods Max, так же самое в AirPods Pro. Тоже можно разные насадки ставить разных размеров. Я имел ввиду. Вот. Поэтому, да. И вот такие вот дела. Поэтому на недом я буду завершать. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам помог. Прозьмите лайк, не забывайте рассказывать друзьям. Пускай все знают, э, э, как ими пользоваться, что они вообще представляют. Ну, вообще, про наушники, что имели понятие. Если вдруг у вас человек хочет, знакомый, например, хочет купить какой-то, ну, не знаю, одес, мать, ну, неважно. То есть просто вы показать это видос, ну и, в принципе, да. Вот такие вот наушники. Вот. Зеленый индикатор. Еще прикол здесь в том, что есть индикаторы. И три 30 индикаторов это желтый, зеленый и белый. В китайских там, насколько я знаю, белого нету там э, либо белого нету либо зеленого нету что-то одно то есть там грубо говоря не три цвета а два цвета будет поэтому тоже внимание на кейс если, типа, сам... то есть, если китай там два цветовых индикатора будет поэтому сам кейс ну, типа на это смотреть не надо Оно может я смотрел реплики тупо один в один так делаешь вот это тоже можете еще можете вот так пошлиптивы если получается палец не западает это то есть это оригинал. в Китае они получается аж выпуклые то есть вы увидите что она выпуклое и если поставить туда за бутистку, если туда за пучистка лезет то это все это Китай а здесь же получается видите я спокойно ногтем прохожу и по ощущениям она не ощущается такой выпуклость она грубо говоря, идет плавно то есть нету такого резкого спада поэтому это тоже важная функция и да еще раз хотел сказать спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, рассказывайте друзьям. С вами был Виталий Волком. Да. Блин, забыл, как меня зовут. Нормально. С вами был Виталий волка И на этом мы будем заканчивать. Всем удачички, всем пока. Вы были на канале Личный Дневник. И берегите себя перед тем, как покупать какие-то технику обязательно смотрите разные обзоры обязательно смотрите как это все делать как отличить оригинал от копии поэтому да всем лажечки всем пока я рассказывал свои чисто свои лайфхаки чисто свое как я это делал поэтому можете также само по моему по моему методу это все делать я делал спокойно это по своему методу и я попал на оригинальный и ничего, никаких вообще вопросов не было человек на все они стоили 4200 человек это серии гривен скинул, поэтому это не проблема. Но я приехал к нему, поэтому он, грубо говоря, за дорогу Поэтому я очень рад. Все очень классно, суперские наушники. Слушать можно классно, слушать не переслушаться. Поэтому все класчики. Всем пока. Увидимся уже в следующей серии.